Того, как ты меня в жизни учил, все болит. Мы ж Да, конечно, сынок. Ну все, отпусти. Отпусти, я сам. Отпусти, ты что делаешь? Вот здесь лежит Дима Нифонтов, кореш мой. Сдох в двадцать лет. Скучаешь по нему? Сейчас, погоди. Тебе все придет. Не торопись. Пусти! Сука! А вот тут лежит другой Димон. Терешонок. Этот только до 26 шести дотянул. А вот здесь мой лучший друг лежит. Костя Гришков. Чувствуешь, какая землица здесь мягкая, а? Как пух, прям. Хочешь полежать, а? А Костя вот лежит, не жалуется. Дурак ты. Здесь человек 20 пацанов, моих друзей лежат. Кто до 30 не дожил. Зато будешь с собой гордиться, долгожитель. Они никогда себе это дерьмо по вене пускали, не знали, что их ждет. А ты все видишь вот наглядно. А я из Ютуба мудрость черпаю. Хочешь тоже сдохнуть со шприцом в вене? Нет. Хочу, как ты. Тихо, по своей кровати, в окружении любимых детей и внуков. Значит, не напрасно я тебя сюда привез. Поехали. Я с ним ходить умею. Ты сам можешь только вену засаживать. Наконец-то! Я звоню, звоню! Что, телефон суд сел? Ну и тебе здорово! Ну что, застранство-то привез. Ну вообще-то это сын мой. Вылазь, ваше величество! Ну, Прям как мой. Так, это пакет тебе. Ух ты, а, погоди, ключ я. Мишка, дай ключ от второй половины! Давай быстрее, это холодно. Я сам сбегал. Че это за мест. Родина твоя. Надо машину сразу в гараж поставить. Это, это, я себе все сделаю. Че, взять, помочь? Сумку. Ага, давай. Пошли. Ходи. О, натопил, как в бане. Ты для дорогих гостей. э, куда пошел? Там по секунд ходим. Снимай, обувь. Воды набрала. Йор. Патроны. Ага. ты. Игорь, ну ты. Как всегда, спасибо тебе. Там, смотри, горячей венок. Иди, накрывай. Да. Сейчас зайду. Так все, готово. Давайте, располагайтесь и ко мне. Это твоя кровать. Тут матрас помягче. Пробуй. Ну, что сделать-то, что не обратно отвез? Ты что делаешь? Ты что сделал? Вот так. Ты что сделал? Ты больной? Я тебя собака или раб, я не пойму. Дальше. Будет так. Спим! Утром зарядка. Собираемся и едем в тайгу. Там охотничий дом. Вот там ты будешь ходить. Без наручников. А пока такой порядок. Ты больной, тебя самого надо пристегивать. Да отвалю ничего у меня нету. Но... Ты не трогай меня! Отпусти! Отпусти, я сказал! Там чистый воздух. Дичь. Талая вода. Тебе понравится. Кросы дай. Ногам холодно. Одеялом на кроссе. У меня вчера была последняя доза. Ты понимаешь, у меня ночью будет ломка адская. Справишься, справишься. Принудительно детокс. Урод. Какой же ты урод. Фу. А ты еще с органинту не ешь? Да я сперва горяченького. Ага, -а -а, это правильно. Да он целыми днями так. Все лето копил. Ну, я, конечно, добавил ему с Ну, я купил в интернете подержано. Ну, что и все. О, пропал пацан. Ну, запрети. А, а толку-то? Я только из дома выхожу, он опять. Сейчас мать вернется с вахты. Пусть сама с ним разбирается. А твой... Как там? Довозил я его по всяким клиникам. К бабкам там. Разным целительницам молился. И я свечки ставил, черта не помогает. Я же увидел-то один раз всего. Ну, два года тогда на Юкиных похоронах. А он что, тогда и начал? Да раньше он начал. А это его уже совсем добило. Вечером... Ну, приходишь домой. Его нет. Телефон не отвечает. Ну, конечно, всю ночь не спишь. Волнуешься. Утром... Дверь открываю. А он на личной клетке лежит на коврике. Побитый, грязный, просто как перс швыливый. Знаешь, что? Правильно, что ты его сюда привез, правильно? У нас земля, знаешь, какая хорошая? Она сама лечит. Давай. Совсем прижали. Да иди ты. Ну, у нас как там? Одни таможники заставляют тебя платить, другие тебя ловят. Ну, систему. А -а -а. Ну, пришел мой черед. В понедельник меня будут арестовывать. Он ну, приятель предупредил. Погоди. Как арестовывать? Тюрьму арестовывать. Ну, отсижу я пару лет, <laughs> высплюсь, книжек почитаю, о жизни подумаю. Нет, это без вариантов. Но прежде, мне нужно вовку переломать. И пока меня не найдут, мы с ним будем здесь в тайге. Ты поможешь нам? Пигарев, конечно, помогу. Ну ты чего обижаешь-то? Вообще вам будет. Мишка, ну вырубай ту байду. Иди, сяди, Игорь, поговори, хоть ума мана Пап, вообще 15 минут. Вот мы и так же ночами за компьютером сидел, а потом на героин пересел. Мишка, а ну выключай к чертой матери байду эту! так долго. Пробки, блин. Пойдем посмотрим, что там? Да нет, спасибо. Я тут, у машин. А ты иди по следам, не ошибешься. с утра проверять станцию. А вечером их на меня дернул, что у меня ответ не приведать. Помолчи пока. Все, нашел. Нашел. Вот, сука. Двоих загрыз. Так и волков тоже двое было? Вечеринку не стоит была. Странные волки какие-то. Напали днем, задавили и бросили. Надо карантин объявлять. Ага, карантин. Это тебе не ухань. Бешеные волк стая не сбиваются. Если эти двое бешены, будут и другие. Да я встану. Нет, нет просто сижу. Пап, я тут всю ночь думал. Я понял, что ты прав. Хорошо, вот что ты меня сюда привез. Я прям почувствовал, что так надо было сделать. Как будто надо было в зеркало посмотреть, что там отразилось. Все. Столько дерьма. Ну, там еще подлость, мерзость, ненависть. Я врать больше не буду, пап. Ну да, я хочу дозу, но я не, я не буду. Честно, даю слово тебе. Отлично. Поехали домой. Конечно, поедем. Но только дерьмо из тебя все выйдет, чтоб в зеркало ты смотрел радостно и никакого дерьма не видел. А если не выйдет? Выбью. Давай, Мишань, давай, не тяни резину. Сможешь, сынок. Сможешь. Давай, поднимай топор и руби. Да не могу я! Я тебя предупреждал? Предупреждал. А ну, руби к чертовой матери! Ну, пап! Быстро руби, я сказал! Ну, что это пристал к Я сейчас подойду, я тебе сам руки отрублю. Давай! Еще! Еще бей! Давай! Вот! Вот молодец! Молодец! А -а -а! Сволочь ты! А то нормально, жить теперь будем. Тебе пацана не жалко. Ничего, зато не повадно будет. Вы чего тут встали? А ну, отсюда! Когда выезжаем? Игорек, тут такое дело. Можете Вовку тут передержать? Ну, пока. Ночью на вышке Волк загрыз кого-то. Ну, вызвали ментов из города. Они там все оформляют. Но ну, машину там оставлять сейчас никак нельзя. Тогда до зимовки прямо надо ехать. На твоей? Да ты что, не доедем. Пробовали же. А может, ему ну его нафиг это Зимове? Тут тоже воздух чистый. Вторая половина ваша. Надька не против. И горяченьку вам всегда приготовит. Нет. На снегоходе пойдем до самой зимы. Да ты что? Это больше часа ходу. Уже сейчас минус тридцать, а будет еще больше. А Вовка слабый. но он же просто не выдержит. Тайга, она слабых не любит. Не могу я ждать. Ну ладно. Ну не кипишу ты. Давай ночь переждем, а, а с утра поедем. Черт. Пойдем-ка я тебе снегоход покажу, как я подготовил. Короче, гусеницу новую поставил. Прямо из Японии привезли. Спасибо тебе. Подшипники поменял. Склизы новые. Я к ловке пойду. А, лады. А я пока заведу его, ну и проверю еще тут. Давай. А, Засронец! Отдай! Да это мое, я с без него! Отдай, я говорю! Отдай! Я говорю! Отдай! Хитрый засранец, а? Мне что теперь тебя сканировать? Сам виноват. на вас. Дай чуть-чуть, а? Я тебя умоляю, Вам Христом Богом заклинаю, дай чуть-чуть, я сейчас сдохну, ты слышишь меня нет? Ну, ну, дай чуть-чуть. да, чуть-чуть, я тебя умоляю. Я тебя, Христом Богом, заклинаю. Ну, ты же мой отец. Я не переживу всю ночь просто. Я тебе помогу, не переживай. Сейчас, подожди. Да, последний раз. Последний раз, честно. Честно говорю, я больше никогда не буду. Мне просто надо сейчас выжить, ты понимаешь, папуль? Пожалуйста, я тебе <связать> Лучше будет выпить. Да не буду, отвяжи меня! Это обезболивающее, лучше будет. <связать> да не будет мне лучше! Ты что думаешь, я не пробовал, что ли? Ой, дурак! Какой ты дурак! <связать> Глуши! Можно я у тебя телек возьму до вечера? Давай, бери! Я в магазин сгоняю. Надо жидкости еще купить для быстрого старта. Боюсь, я холодает. Может, у тебя есть что-нибудь мощнее бупрохена? Я боюсь, он начнет орать так, что вся деревня сбежится. В 17-й дом сходи. Там Ольга Савченко живет, она фельдшер у нас. Может, у нее чего есть. А. И сын мрази. Чего тебе поставить? Твои похороны. Ясно. Ну вот. У тебя же примерно такие картинки когда ты под отец, маму стоит попробовать. Ну, был уж разбираться. <смех> <смех> Хозяева! Там? Здрасте! там? Что хотели-то? Я Игорь. Мы вместе с Тимофеем на охоту ходим. А. Ну, заходи. А Тимофея нет? Но он никак с охоты не вернется. У вас обезболивающего сильного нет? Спина разламывается. Лучше с кодеином. Только он и помогает. Да откуда? Один форцитамол, от он свои деньги покупает. Ну, хотя бы рецепт выпишите. Не, нам нельзя. У нас с этим строго. Что ж такое-то? Лёшка! А стой, ты, что постоянно заделяешься-то, а? Я все, матери твоей расскажу! Так, хватит! Хватит! Да ты домой быстрей! Дай позвонить. Пусть привезут. Игорек. Слышь, выйди. На, держи. О, спасибо. Без рецепта и, и не добудешь. Как там твой? Тяжеловато. Пойдем, я ворот закрою. На вышке уже нет никого, так что утром точно поедем. Отлично. Если я сейчас это не сделаю, другого шанса мне не будет. А мой убежал. Да? Ага. У Трухиных, наверно, ночевать будет. отец года? Да. хожу сердце не на месте. Хорошо, что уедем завтра от Надюхи не так достанется. Ну, ты да как лучше хотел. Да. Завтра в деревне разговоры будет только об этом. Ну, ничего. Куплю ему чего-нибудь полезное. Погоди. Ну-ка, в дом. Tak apa, Mestri! Mestri! Iy! Jobs. Job. Ты что за волк-то за такой? Бешеный волк. Ты, ты, меня сюда приешь чтобы меня волки сожрали, да? А Юрка че? Умер. Волка я забил. Детей не пускайте сюда! Я тебя прошу, потерпи. Просто надо. Будет это. <плес> Тихо тут сиди. темноты. А ментов кто-нибудь вызвал? Пап! А ну, не пускайте его! Пап! Да держите жену! Отпустите. Пап! с ним? А ты откуда, мужик? Пусть. Да я, сосед, на охоту вместе собирались. Как вы его убили? Я испугался. Даже не помню. Как-то быстро все. Это я сегодня случайно разбил. Завтра хотели он с Юркой раву новую поставить. Ясно. Ну а что я могу сделать? Ну, вот приедут власти, будем решать. Чего вы от меня хотите? Товарищ капитан, можно? Все, расходитесь. Чего? Он Волка в доме убил, не здесь. В смысле? Волк в окно запрыгнул, он там убил, а потом уже во двор унес и с трупом положил зачем-то. Ну, пойдем. А можно мы в дом пройдем, а то на улице рапорт писать неудобно. Да, вот в ту половину. Да нет, там нужно для следователей из центра оставить все как есть, то возмущаться начнут. Ладно? Вот, да? Конечно. ходить за стол. В Благовещенском районе наступили аномалии... Телевизор можно приглушить? До... Не слышно ничего. До градусов, а вот ночью ожидается до минус сорока Это что такое? Это мой сын. Он наркоман. У него ломка. И у тебя в подвале, что ли? Я же сказал, ломка. Открывай. Встретите там скорую помощь, то затопчет все перед следаками. А с этим что делать? Разберемся. Встреть, пожалуйста. Доставай. Спасибо, спасибо, увезите меня от него. Наручники. Слушай, капитан, это мой сын. Не слушай его, он сумасшедший. Заткнись! Я сейчас достану героин из кармана и покажу. Нет, вранье, он врет. Я жду, когда он переломается. Нельзя его забирать, понимаешь? Врет. Он. Он больной на всю голову. У меня просто мучает. Я волку кусил. Смотри, смотри. И все врут, когда хотят дозы. Это порез от гвоздя. Да будет. Меня в город надо. Так, все хорош. Клади пакет на холодильник. Теперь наручники с него снимай. Ты не понимаешь, капитан, это все вы... Снимай наручники. Куда? За ключом. Спасибо. Спасибо большое. Он псих, он меня убить хотел. Ты охренел? Здесь двести тысяч. Это мой сын, капитан. Я хочу его спасти. Я спрятал его в подвал, когда напал Волк, чтобы вы его не забрали. Это мой сын. Если я его отпущу, я его потеряю. Ты даешь. Ты хоть понимаешь, что такое двести тысяч здесь? Поэтому и предлагаю двести. тут любой руку продаст за эти деньги. Вы понимаете, как это больно? Обезболь себя, капитан. Возьми их. Если бы я их взял... Я бы. Нельзя так с людьми поступать. А, вот со всеми так поступает. Его посадить надо, чтобы он там понял В тюрьме редкие люди что-то новое понимают. Будут за него молиться. У меня брат был наркоман. Я ему говорил, торчишься. он тупой стал, он ничего не соображал. Ты их не спасти. Главное сделать так, чтобы его не слышно было. Ты куда пошел? Ты что делаешь или не заключи? Ты что меня продаешь ему? Дувай да что, совсем охренели, что ли, сволочи? Здравия желаю, товарищ майор. Вот у нас еще один бесшный волк. А еще их разводите, что ли? Куда лисичься смотрит? Надо районный карантин закрывать. Вот как раз наш Египет. Вот работает ваш егерь. Людей убери, капитан. Есть. Ну что там в доме-то? Да подожди сейчас. Все, расходимся. Мужики, по домам, бабоньки, ну чего, родные, давайте, уж замерзли, не небось, а? Товарищ майор. Еще один. Роман! Ко мне давай, Рома! Быстро! Там ела здесь он помогает вам! Там он тварь! Заперла его! Я вышла на лай. И тут он как прыгнет на собаку нашу. Я сунулся отбивать дура. Я сбежала. Стараюсь, Владур, подъездить. Давай, давай, давай, давай, давай. Хорош. Кстати, едет. Слышь, такая что, с парнишкой с этим? С наркоманом. Ну, пойдем, зайдем. Я тебе тут премию выписал. За отличную стрельбу. Здесь 50 твои. Давай не будем лезть в чужие дела. Ты за эти деньги человека продал? Да он наркоман конченый. Либо ты сам задерживаешь этого мужика, либо я иду к а, майору. да. Тебе-то деньги не нужны в лесу. А. А я среди людей живу. Только что-то как-то не очень по-людски у тебя получается, Обызов. Дурак ты, егерь. Да ты б на эти деньги мог три месяца спокойно прожить. Так, мне же, в лесу деньги не нужны. Ладно. Разберусь каким-нибудь. Разберись, разберись. А я прослежу. Э! Тут этот мужик какого-то пацана, связанного, увез на снегоходе. Куда увец? В тайгу, куда же еще на снегоходе? Прям выволок его, тут орет. Океаны, что ли? Ну правильно, ты его машину перегородил? Поехали за ними. Куда? В тайгу ночью? Если я не стряну, до утра не доживут. Ну сами виноваты. Куда поперлись? Это ты его вынудил. Если не поешь, я к майору пойду. Романтический вечер. Реально хотел меня посадить? <социт> а что? Отличный вариант! Тебе достанется и квартира, и машина, и деньги. Сколько ты за мой жив можешь доступить, а? На год хватит! Там кто-то сзади! Что? Быстрее! Езжай быстрее! А что, парень, Брауна наркоман? Вот из-за такой вот дозы реально убить можно. Или заряди. Пожалуйста. Патроны в бардачке. Сами ведь стрянем там. Да не стрянем, нас прочные. ну и денек. А я, главное, своей обещал. Кужно вернуться. Да у тебя тут патрон. всего пять штук. Я вроде как на войну не собирался. Да, дай бог палить сегодня больше не придется. Че это за хрень? Медвежьи тапочки. На. Подсвети мне. Ты больной. Ты на всю голову больной. для тебя, сынок. Как мы теперь здесь, а? Здесь все есть. Это что за ваши медведи? Кто-то едет. А он, поход, в рахне маячит. Подъедь-то поближе-то. не Спущусь, потом не поднимемся. Там волки! Волки там! он там? Не слышно ни хера. Волки здесь. Вот он и нырёт. Ой. Волки, волки. Идите сюда! Да глуши ты машину, не слышишь, ни хера! Там Да нет здесь никого! Сюда идите просто быстро! Черт. Надо машину завести. А вон попроси его, пусть заведет. Патроны закончились. Да ладно. Ты серьезно? Я смотрю, ты свои тоже щедро раздал. Проклятие на мне какое сегодня. Есть дробь на Фазана. Она в машине. <звы> на нас реагирует. Надо уйти, а то он еще стекло выбит так. Ну двигай. А нет, куртку порвал. До кожи не добрался. Здесь нет связи. В ну, обратно едем, да? Уезжаем? Не, Колесо обрастрелило. Запаску поставлю. После вывезем вас отсюда. Мы здесь останемся. Если другие волки придут, не боишься? Живой? Пока да. Мне в город надо. Че, переломался уже? Это от стресса. Чего тут срач такой? Надо машину завести, а то завтра никуда не уедем. Да. Мороз, градус 40 уже. Ну, похоже, кто-то в осаде сидел. Здесь изнутри заперто было. А перед дверью медвежьи тапочки. Тихо. Ouais bueno. Что с ним? Вешенство у него. <ширит> да убери фонарь! А, Куда? тихо-тихо-тихо, <ширит> э, мужик! Затем, а, <ширит> Тихо, давай, слово. А -а -а. Тихо, тихо, тихо, тихо. А -а -а. Тихо, мужик. А -а -а. Так, все. Это... Это что теперь? Все заразное тут? Нет. Если пальцем в совать не будешь. Что делать с ним будет? Да умрет он. Еще сутки двое, и все. Непонятно, как он вообще прожил тут в таком морозе. Это пить перестал недавно. Это, должно быть, Савченко, Тимофей. Я у его жены утром был. Она его третьи сутки ждет. Вот она обрадуется. Вот ты <сёк> Да умолкни ты там, а! <сёк> О, вот у нас теперь двое подопечных. <сёк> Блин, все. Дай таблетки. Ну че, надо добить этого Волка в УАЗике, доехать отсюда поскорее. Че тут сидеть-то? Как? Патронов-то нет. Ну как-как? Дверь открыть, он рванет, мы его прижмем и забьем. А если укусит? Слушай, ну убьем мы его, втроем. Эти, понятно, нам двое, не помощники. Ну просто решить, кто дверь держит, а кто Волка бьет. Ни одного хватило. А ты купи чтобы они вдвоем шли. Ты ж так обычно делаешь. Ну, можно было бы накинуть маленько для храбрости. Я его добью. Только нужно понять, чем. Вы делаете кол, я ищу лопата. Да, давай. На, неудачно ты здравню, что выбрал. Топор давай. Волков бешеных вообще не боишься, да? Я больше людей боюсь. В городе. Да хорош, не тончи. Ты сломается раньше сегодня. Пока тут прижи. Смерть вроде как выздоравливает, а потом пора лечь. Может, ему обезболивающее дать? Да не поможет обезболивающий. А может, наркоты ему ваши там в машине лежит. Только тут еще где-то медведь ходит. Я следы видел. У нас еще и медведь тут в компании организовался. Да. А его мы чем убивать? Тоже топориком да лопатами? Не любите Волков, да? Что Волков по-настоящему знает, их не любит. А как вы их знаете А Да выпендрился как-то лет шестнадцать. Пошел на Волка в одиночку. Чего именно на волка Ну, потому что Волк, царь тайги. В общем, я одного выцелил, а второй мне со спиной зашел. Ну, и карабин уронил. На дерево залез, веревкой обмотался и сидел там. На следующий день только по следам нашли. Ну вот, три пальца потерял. Отморозил. Я, конечно, в тайге. Каждого зверя уважаю. Но после той ночи с волками меня особый счет. Сколько ты уже их убил? Да я не считал. Ты считал? 23. Mm. Тайга еще пал на волками. А хорош ты каждые пять минут подкидывать, жарта в трубу уходит. Ты да подзатрахал ты со своими учениями, хозяин Тайги. Что ты за говно такое? Да потому что. Приперлись сюда из-за тебя. Не пойми зачем. Надо бы карантин сразу же объявлять, А только первого загрызли. Не я карантин-то объявляю, а управление охотхозяйством, администрация края. Ты ж мент. И чего? Мог по деревням проехать, предупредить людей. Да, мог. Люди это моя ответственность. А звери это твоя ответственность. И поход ты не справляешься. А, я смотрю, ты справляешься. Я тебе только надбавку даю, да? Че ты? А Ну-ка сядь. Это нос но сломаю. Попробуй. Кто это? Давно на этой хрене сидит? Два года назад начал. Могу поделиться опытом. Спасибо, не надо. Я по самогоночке мастер. Знаешь, сколько в стране таких мастеров? А. Сам-то на чем сидишь? На деньгах. Деньги – адреналин. Для мужика это нормально, не наркотик. Ты-то чего про наркотики-то знаешь, а? Ну, что людей убивает? или дебилами делает и поэтому их можно к батареи приковывать а других вариантов не придумали думаешь так вот просто все да ну конечно проще себе иглу воткнуть а нам вас ищи бегай лови спасай проси умоляй а потом закапывай Раин. обычно курить начинаю, Ну, а потом сценарий всегда один и тот же. Ну, что ты делаешь? Оденься. Вот. Вены наркомана. Я не супер плотно сижу. У меня только здесь, он здесь и здесь. Если тут венок уже нет, то можно колоть в любое место. А, сюда, например. Вон, сюда очень удобно. Между пальцев, на ногах, на руках. Можно даже в башку. В пах можно, под яйца. А если совсем все херово, ну или там вены проверяют, можно колоть под язык. прям в рот. <т toes> И ты думаешь, что наркомана который ради кайфа готов во все места себе иглы засунуть. Ты можешь заставить бросить? Мне забить на тебя? Вот со всеми можно договориться. Кроме наркоши. Вас всех под замком надо держать. Да, да. В 50-х годах в Америке эксперимент провели. В клетку посадили мышей и два лотка воды поставили. Один с героином, другой с чистой водой. Так вот, через время мыши начали пить только воду с героином. зависимость. Да, так тогда все и решили. Война началась с наркотиками по всему миру. Потом... В восьмидесятых годах в Канаде один чувак, Брюс Александр, засомневался в этом эксперименте, ну и решил свой провести. Построил парк для крыс. Огромный такой, с горками там, норками, прудиками всякими. Посадил туда по двадцать крыс обоих полов, ну и твой забил до потолка. Два воды, один с героином, другой с чистой да. водой. Крысы-то пробовали воду с героином, но потом ее не пили. Чистую воду пили. Так выяснилось, что героин был бодяжным. Так выяснилось, что зависимость связана с условиями жизни. И с тем, как с тобой обращаются. Я во всем виноват. Да какая разница, кто виноват? Ты же ничего не хочешь понимать. Не хочешь увидеть, что это все, все система, которая тебя сажает. А ты, сука, часть системы, ты меня сажаешь. Посунула. Чего ты снимаешь? Я пришлю тебе потом, посу на крышу, тогда нормально будешь. Бери ты, Саня! Варя, дай две тысячи, пожалуйста, мне. Варя, жалко две тысячи, что ли, а? Ты не видишь, ну и дерьмово! Где? Деньги! Где деньги будут? Не Сука, спятала! Я, я тебе деньги никогда не давал! Варя тебе подарки не дарил никогда, а! Сука, все, я их забираю! Да! Я знал, что ты у меня кидишь в суп. Добри! Да. Поехали к маме. Мы можем поехать к маме в больницу? Ты тупая! Ты думаешь, я такой сейчас к матери поеду, а? Норфа, это сейчас не ты. Ты посмотришь потом и поймешь, что это не ты. Чего ты, нуешь, а? Чего ты что ты ночь, а? Что ты ночь? Да тебя мать нравится что ли? что делаешь? Да. Вот! Дай телефон! Да. Дай телефон! Да. Уходи, пожалуйста! Сука, ты хочешь кто закрылась там? Я порезал, что у меня огромный Уходи, идет. пожалуйста. Где да ты где деньги, сука? Да что ты закрылась там? очень плохо. Дай денег, я уйду. Уходи, я туда, пожалуйста. Нет. Уходи, пожалуйста, я... Сука, я тебя не ловить. Я... Где деньги? Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, ну пожалуйста, ну пожалуйста. Где Вовка? Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, все, все, все, все, потерпи, потерпи. Все, сейчас все, все хорошо, сейчас уйдет боль, все, все, все, все. Заткнитесь! Вы дразните его своим криком. Мы в окно вылезем, а его здесь подожжем. В окно за нами болезнь. На улице у нас шансов нет. А здесь, здесь есть, потому что тесно. Ты его будешь огнем отвлекать. Главное, чтобы он на задние лапы встал. А там глядишь и кол пригодится. Ушел. Ушел, да? Нормально будет, я тебя выдержу. Дорога будет. будем, не вместе пойдем, дай посмотрю. Пойдешь наверх, через лес. Там выйдешь. Проход через горы. прижмись прижми семьей. пока погоди меня. Сейчас вместе поедем, пап. меня отвезу, тебя выйдет. Ты один пойдешь, а то замерзнешь. Давай, потихоньку. Раньше, у меня времени было. А поговорить с тобой не мог? А сейчас хочу поговорить. Времени не быть, не, не, не говорим все еще. Помнишь? Рассказывал, как мать тебя родила. Помнишь? Расскажи. Пап, расскажешь? Ладно, давай я сам. Она, значит, рожает, а ты за стенкой стоишь передой. Орет уже в часах четыре как-то родит, а ты советы даешь. дышать, не дышать. Врачи тебя прибить хотят за эти советы. И тут она говорит, а принесите мне беляш. Я, говорит, пока рожать не буду, беляш съем. Там, где ну, такие вкусные беляши есть. Представляешь? Помнишь, я 4 600 Прости. родился. Мамка ты знала, что меня кормить несут? Я орал басно, а вы же худой. Пап, ты только не умирай, ладно? Я больше никогда не буду колдунцем, никогда. Я столько раз обещал, но сейчас точно не буду. Ты что молчишь-то? Пап! Пап, ну ты что, шутишь так, что ли? А? Давай, просыпайся. Вставай. Вставай, пап. Пап, ну вставай, тут осталось чуть-чуть, совсем не дошли. слышь? Давай, вставай! Вставай, сволочь! Я ж тебе эту дурь выбью, сейчас все, слышишь? Если я смог, и ты сможешь, пап. Ну встань, ну пожалуйста, ну пап! Ну встань, ну пап! Поехали. Привет, пап. Про твои дела спрашивать не буду. У тебя тут все ровно. Я вот уже год как чистый, так что сработал твой метод. Мы вот с Варей решили, что можно уже ребенка делать. Я хочу девочку. что тебе сказать, он все уже и сказал. Ну и чего? Все обсудили? Mm -hmm про ребенка что говорит? Классная идея говорит. Пойду-ка я искупаюсь. В смысле? В прямом. Ты с ума сошел? Тут же вода ледяная. Ты утонешь. Вов! Ничего я не утону, у меня тут папа плавать учёл. А он не мог тебя где-нибудь там в Таиланде учить или, не знаю, в Турции? Здесь в июле теплее на пару градусов. Вов, это очень плохая идея. Да? Да. Ну тогда пошли со мной. Нет! Вов!